Чувак, чувак, чувак. Ха. Что? У меня к тебе, короче, серьезный разговор. О. Прям так? Ну я тебя слушаю. Ну, короче, мы с тобой типа, всю жизнь вместе, да? Оу, подожди. Почему ты клонишь? Не, стой, стой, стой. Ты гей? Что? Нет. Боже, я так и знал. Вот это все эти твои шуточки про геев, а? Да не блин. А что тогда? Короче. Еб твою мать! Я твой брат-близнец. Я думал, ты себе лицо оторвать пытаешься. Ты серьезно думал, что вот эта маска мое лицо? Ну. Да. Ну ты дебил. Так, погоди, погоди. У меня есть брат-близнец. Это же круто! Не, ну точно дебил. Так, подожди, ты, ты можешь ходить за меня на учебу, ты, ты вообще можешь сделать все все что угодно за меня? Круто? Ооо, ковбой! Придержи коней. Рано, видимо, тебе еще раскрылся. Что ж, другой раз. В смысле? Чувак.